Добрый день, человек с той стороны экрана. Разрешить представить себе мой отзыв о деятельности группы Правовед Сибирь. Я буду читать, лучше разрешить, вот, получилось много букв. Меня зовут Мартын Федор Владимирович, я из города Кузнецка, Пензенской области. По образованию военный инженер-химик, эколог. Постепенно перерождаюсь в правоведах, потому что это как оказалось неожиданно интересным и увлекательным. Как все начиналось? Занимаясь самообразованием, я встретил предложение о помощи в избавлении от кредитного рабства, которое коренным образом отличается от других предложений по данной теме. Меня не сильно напрягал имеющийся у меня кредит, но то, что говорил Владимир Мушкин в своих видео, вызвало желание проверить похожие на вымыс факты и в итоге пересмотреть свои отношения и кредитом в банковской сфере, и компетентностью деятельности судебной системы и прочих с права на территории Российской Федерации. У был сделан запрос на получен выпуск из ИГРУ на Сбербанк, а также справка об отсутствии сведения в реестре юридических лиц на дополнительных Сбербанка в моем городе, что свидетельствует о том, что этот дом-офис не платит налоги в бюджет страны, со а своей суперпределы. Также я убедился в том, что многие Министерства РФ и даже правительства РФ зарегистрированы как юридические лица ООО на иностранном сайте упик.б. Активы Сбербанка России, которые, согласно Федеральному закону Центральному банку РФ, единственно обладают правом наносим денег в нашей стране, должен являться гарантом стабильности экономики страны, обеспечены в основном золотовалютными резервами, хранящимися за пределами нашей страны. Кроме этого, Банк России, является государственным регулятором, не подчиняется руководству страны и управляется по сути из-за в результате чего наша экономика бескровна, так как в ее обращении находится лишь 10% от требуемой денежной массы, а напечатать надстающих деньги за БРФ может только на прирост в валютных запасов за счет торговли или с нами ресурсами. Сыревая экономика. Что касается Конституции РФ, которая согласно своему второму разделу на переходные положение отменяет саму себя, что касается результатов референдума 1991 года по сохранению обновленного ССР, а также постановления Госдумы а вот 15 марта 1996 года номер 153-2 о признании результатов референдума 1991 года, то это и многое другое объясняет то, что происходит сегодня с нами и нашей Родиной. На сегодняшний день, благодаря ребятам из прайд и самообразования, у меня сформирована картина, показывающая истинную суть моих с банком взаимоотношений. Например, есть четкое понимание того, что это я кредитую банк, а не наоборот. Эта мысль укоренилась в моей голове после ознакомления с реальным денежным балансом, который существует на момент получения клиентом кредита в банке. Согласно балансу, сальдо на день выдачи кредита равно нулю. Банк лишь является посредником между живым человеком и ЦБРФ. Человек подписывает кредитный договор, он же долговая расписка, он же вексель. А Банк России печатает тело кредита, деньги, плюс, согласно ставке частичного резервирования 5% на сегодняшний день, выполняет активы банка примерно в 20 раз. Когда мое доверие к информации о себе возросло, я сказал видеозвонок по скайпу, и на следующий день, в течение 50 минут, человек Игорь Филиппов ответил на все и у очень вопросы. Что было особенно приятно, что тогда я по-настоящему ощутил, что это близкое мне по духу люди. Впоследствии это волшебное чувство усилилось, когда в мой день рождения на связь вышел Владимир Мошкин и Денис Залевский. Ребята поддержали меня, ответив на вопросы, и это было лучшим подарком для этого дня. После приобретения пакета документов по банкам, изучения его материалов, я подготовил заявление о подтверждении банка кредитового своих полномочий с требованием предъявить 21 документ. У меня есть уверенность, что я успешно завершу начатое дело и обязательно сообщу вам об этом. Подводя итог, скажу, что благодаря вовлеченности в процесс мы имеем возможность повысить уровень правой грамотности, мои друзья исправляются от шаблонов и стереотипов, учимся самостоятельно мыслить, искать ответы, проверять факты и жить осознанно. Искренне желаю вам решиться и взять ответственность за себя и свою жизнь. Счастья вам и вашим близким. Спасибо.